Если ты как следует разбежишься, сразу рощу проскочишь, испугаться не успеешь Разбежаться надо подальше, вот что значит хороший разбег Не бойся, за тебя я бояться буду